И, ну, про питание мы коснулись. То есть мы Немножечко, может быть, про специи, да? Да, специй, специи нужно... Кумин, кориандр, да, кумин, да, например, кардамон, кардамон. Фен, хорошо и имбирь, да? да? То, да я... прекрасно, согревающий. То есть согревающий. у нас должно быть основное, основ... основная мысль, основная идея специй, которые мы употреблять начинаем осенью и в зимой, кстати сказать, тоже. Они прекрасно работают, потому что а, после ваты наступает период капхи. А капха, она тоже холодная, ее тоже нужно согревать. Угу. И м, основная, основная идея в специях это согревание, то есть разогрев. И мы должны уменьшить количество холодных замороженных продуктов, уменьшить горький вкус острый и вяжущий вкус те вкусы которые очень характерны для лета и которые мы больше всего... охлаждают да? которые mm -hmm. охлаждают да и Лучше всего минимизировать употребление охлажденных и сухих продуктов, то есть, вот, например, чипсы совсем не надо есть, да, осенью это плохо, для нашего иммунитета плохо. Также листовые овощи, мы их не исключаем совсем, но тем не менее мы сокращаем. То есть мы вводим в свой рацион такие продукты, как тыква, например, или сладкий картофель. А... Совершенно потрясающее блюдо можно сделать из этих продуктов. Вот осень, для, например, для меня, осень это вот период, когда наступает время вот приготовления вот этих моих самых любимых блюд. Из тыквы, и с яблоком, сквош то, что называется. Как это по-русски? Кабачок. Сквош, кабачок такой, это не, не совсем кабачок, что что такое? Ну, ну не важно, мы потом посмотрим Ну, такая как структура, это она, она такая. Да, да. и все это вместе. Особенно добавить туда, вот я люблю кардемом и, и корицу. Как у нас вообще с корицей осенью? Она сладкая и должно быть, наверное, хорошо. Корица прекрасна, да, да, да. она тоже подходит для осени, замечательно. Если мы посмотрим все традиционные американские тыквенные пироги, то да, корица, корица ингредиент. Конечно, да, обязательно да, ингредиент. Да. И обязательно корица, обязательно ингредиент такого замечательного напитка, как масала-чай. Да, и, совершенно замечательно. Да, который тоже очень-очень хорош осенью. Кстати, молоко тоже, как молоко обычно подогревается, но вот данный период это Вообще просто необходимо да, пить горячее молоко с медом. Со специями, особенно перед сном, для того, чтобы хорошо спать. Ну, молоко, да, это тоже лекарство, да, да. которое необходимо нам. Еще я бы порекомендовала такую добавку, арведическую, такой тоник, росайна. на это в переводе санскрита, значит, омолаживание а, Чиванпраш. Uh -huh. а, это uh -huh. просто это как бы волшебная формула Он аюрведы. укрепляет иммунитет, да? Насколько? Да, он накрепляет иммунитет самым лучшим образом, и особенно осенью сейчас у меня вот вся семья пьет с угу. большим удовольствием как раз вечером с молоком. Я подогреваю молоко со специями и каждому выдаю по ложке для угу. того, чтобы он питает все наши ткани и способствует повышению иммунитета. И это считается, существует в Пуранах описывание что чиван-праш Праш это тоник омоложения организма, он способствует омоложению всех органов. Немножко аккуратно надо употреблять Чеван Праш людям с капхоконституцией или у тех, кого дисбаланс по капхе, потому что он, так сказать, сладкий, у него один из его ингредиентов ⁇ это мед и поэтому он может не способствовать похудению, а стройнению, но тем не менее он совсем не вредный, если проконсультироваться с аюрведическим специалистом, то всегда можно подобрать то ту самое ту самую количество чуан которые можно употреблять. А тем, у кого есть дисбаланс по хапхе, можно употреблять трифолу маночь. это вообще тоже один да, из прекраснейших да, препаратов. Да. Трифолу это тоже рассаяно-тоник аюрведический, который состоит из трех фруктов, и он способствует, вообще все, все налаживает в организме. Да, регулирует пищеварение очень хорошо. Да, да он есть, очень есть. хорошо регулирует пищеварение. И, и еще, еще да, а, да, ашваганда, да насколько я знаю, ну, которые... аш... Ашваганда Фаганда... прекрасная, mm -hmm. да, особенно для, ну, для мужчин, это трава для мужчин, которая просто, на мой взгляд, ну она и для женщин прекрасно работает. Да. Она тонизирует, mm -hmm. дает силы, и вообще серьезно борется с, если можно так сказать, беспокойством там вот как раз о конституции вата да совершенно угу, и с один, одна из самых значительных, на мой взгляд, рекомендаций, кроме рекомендаций по, по питанию, это масляный массаж, да, который нам просто необходимо делать в осеннее время. Так называемый массаж называется обьянга. это самомассаж, то есть если вам когда-нибудь доведется нашим слушателям побывать в юридической клинике, и вы получите именно как, такую, как процедуру массажа, вы, вы, вы, вы заметите. Тебя, да, а что, что это такое? Но ну, себя не надо не надо ждать чудес, да. То есть, когда это все произойдет, можно сам, самим себя массажировать и делать масляный массаж. Это универсальное средство, которое спасает от дисбаланса дождь. но в принципе хорошо. Я использую таким, такое масло от бани. Не знаю, вот будет его там, если нас там видно, то оно для дневного массажа. Очень важно массаж делать а, в первой половине дня. Многие то не знают а перед душем его нужно делать, не знаю, может, добавить свой собственный секрет? Ну, это не секрет, на самом деле, что я рекомендую обычно сначала использовать щетку или перчатку такую специальную для того, чтобы как убрать верхний слой кожи засохший, сделать массаж и немножко себя щеточкой поработать для собой. Вот. А потом уже, что можно делать, можно прямо в душе делать себе такой массаж, ну, как бы перед самым душем. И просто потом после душа промокнуть себя таким легким полотенцем, как бы не смывать, во всяком случае не смывать это мылом ни в коем случае. И вот это масло останется на коже и будет очень здорово приниматься. Да, именно. Особенно это важно делать осенью, в ад, период, когда вот сухости очень много и в воздухе, и везде. И поэтому масло... Можно на самом деле не заморачиваться специальными маслами, в этом нет никакой необходимости. Можно использовать любое растительное масло, можно себе поп попробовать, какое масло больше вам подойдет. Есть некие рекомендации по маслам для каждой души. Для ваты и капхи очень хорошо масло, оливковое подходит, для питы прекрасно подходит кокосовое масло. Uh -huh. Не забываем про кожу головы. Кожу головы нужно необходимо. А, начинаем мы с, с, с того, что мы масло втираем в скальп. И пусть это вас не пугает, оно хорошо смывается, особенно если это какие-то легкие масла. Ну, касторка, конечно, тяжело смывается, mm -hmm. но все остальные, как правило, не, не приносят особого дискомфорта. И э, масло, масло нужно обязательно подогреть. Это один из важных таких моментов. То есть масло должно быть теплое. Да. Потому что масло по своей природе, оно инертно. Если вы, мы сами женщины, они, как правило, такие слегка ведьмы, слегка шаманки, можно себе сделать свое собственное масло путем прогрева его с какими-нибудь травками, теми же самыми ируидическими травками. Или вот я летом была на Аркаиме, меня научили приготовлению совершенно волшебного масла, которое называют медьемином масло. Оливковое масло настаивается на солнце с полынью. И получается вот такое волшебное средство, которое тоже работает как для самомассажа масляного. Ну, начиная со скальпа, и мы идем вниз по делу до бедер, а потом ноги вверх. И мы стараемся делать самомассаж по ходу лимфы. Это у -у -у. тоже очень важно. То есть мы должны... Движение к сердцу. Да. Так что вот, Сюда... ну, смотри, дорогая, у тебя есть что-нибудь еще добавить? Так, уважаемые друзья, хочу напомнить нам, что у нас происходит эфир на радиостанции гейтс на наших волнах замечательная передача «Женская гостиная», и ее ведущая Рита Борт и Анастасия Хрущинская, а также ваш покорный слуга Владимир Гершанов. Так, передача обо всем интересном, обо всем женском. Впрочем, и мужчинам тоже есть тут чему поучиться. Итак... Спасибо, спасибо за, за замечательное представление. Вообще-то мы рассчитывали на полчаса. Сегодня, я думаю, что мы продолжим, мы продолжим в следующий раз для того, чтобы оставить наших радослушателей вот в каком таком небольшом ожидании. И мы в принципе можем продолжить на следующей интригу. неделе, да, на следующей неделе, потому что у нас есть еще что сказать об осени. Осень продолжается, и какие цвета хорошо носить осенью, потому что каждый период отличается какими-то своими замечательными цветами и как относиться к своему внутреннему состоянию, да, и какие Какие органы у нас больше всего подвержены какому-то дисбалансу? Вот, да, Настя, Я думаю, что у нас есть еще о чем поговорить, поэтому мы продолжим на следующей неделе, а опять же, о дисбалансе ваты о том, как как в этот период перейти, к сбалансировать себя для того, чтобы чувствовать так же хорошо, как как и летом. Я совершенно согласна. Да, тут эта тема очень обширная, очень много о чем есть поговорить, это очень интересно. И единственное, что я хотела сказать, что сейчас нас ожидает затмение в очень скором времени лунное, и если вы хотите делать какие-то очистительные процедуры, начинать монодиеты, например, в Кичере, то то прекрасный, прекрасный день для этого это 28 сентября, начало mm -hmm. убывающей луны, сразу после лунного затмения. Да, в связи с этим у нас тут совершенно потрясающее будет мероприятие. Мы объединяем в себе 27 числа вечером, мы объединяем такой семинар, который будет, мы объединяем астрологию, йогу. И целительную такую небольшую медитацию, практику, вот, если кто-то нас слушает из Чикаго, приходите, пожалуйста, это будет с часу до трех дня, 27 сентября, воскресенье, чтобы как раз подготовиться вот к этому самому полнолунию, которое произойдет 28 сентября. Вот, Ну что ж, мы хотим да, поблагодарить Настю. Большое спасибо. Мы обязательно будем постать все рецепты и всю информацию на нашем, на нашей странице в Facebook. Это Gate Radio. Присоединяйтесь, слушайте и разговаривайте с нами. Вам будет очень приятно услышать, что вы думаете обо всем этом. Да, задавайте вопросы. Если какие-то есть личные вопросы, то можно... Я тоже консультирую, как и Рита, и и не консультирую через Skype, буду всегда рада всем помочь. Спасибо. Спасибо, Настя. До свидания. Итак, до свидания, уважаемые друзья. Хочу напомнить, что у нас была передача женская гостиная на волнах радиостанции Сан-Гейтс. С вами была Рита Борд и наш замечательный консультант и аюргедический специалист Анастасия Хрущинская. Большое спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания.